Всем привет, это видео по настройке часов на автосигнализации Шерхан Logicar, в данном случае у меня модель 6i, мы зажимаем первую и третью кнопочку на 2 секунды, происходит писк, все, можно уже настраивать часы, часы у нас настраиваются по первой кнопке, можно зажать, чтобы быстрее, сейчас 13.31 и здесь также зажимаем и доводим до нужной минуты 32 минуты все часы настроены мы зажимаем первую третью кнопку все всем спасибо за внимание пока ставьте лайки если нравится Подписывайтесь на канал.